Гоу, мой сладкий ананасик. Гудунтанк, это Портпорт, 14 выпуск. Поехали! Кукра Есенин. Пой же, пой, на проклятой гитаре. Мой последний, единственный друг. Захлебнуться бы в этом угаре. Пальцы пляшут двоих полукруг Я не знал, что любовь зараза Я не знал, что любовь чума Подошла и прищуренным глазом Хулигана свела с ума Пой, мой друг, напивай мне снова Нашу прежнюю буйную рань Пусть целует она другого Молодая красивая дрянь Не гляди на ее запястье Из плечей и лющийся шел Я искал в этой женщине счастье А нечаянно гибель нашел Так чего же не ее ревновать так чего ж не болеть такому Наша жизнь простыня до кровати Наша жизнь поцелуй домому в ой же, пой в роковом размахе Этих рук роковая беда Только знай, пошли они нахуй Не умру я, мой друг, никогда Где-то на белом свете Там, где всегда мороз Трутся спиной медведи А земную ось Мимо бегут столетия, спят под льдом моря, Трутся опось а медведи, вертится земля. Вертят они стараясь, Вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось. Чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова, Вслед за весенним ливнем. Раньше придет рассвет И для двоих счастливых Много-много лет Будут сверкать зорницы Будут ручьи звенеть Будет туман кружиться Белый, как медведь Где-то на белом свете Там, где всегда мороз Трутся спиной медведи А темную ось Мимо плывут столетия Спят под льдом моря Трутся об ось медведя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 У тебя сто проблем и различных дел. У меня ничего на ближайшие три. Ты смотрела в окно, а я просто пел. А потом ты сказала, не уходи. И уже за окном люди с мёдлами, светофоры, машины, скольжения. Я и не видел, что было за окнами. Я смотрел на твое отражение. На двоих сто морей и одно окно. Говори, но ну а лучше пообещай.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 Буду пьяный, не на все, не на все наплевать. В кармане диск играет песня. Ты помнишь эту песню, я для тебя сочиняю. Ты говорила, что не веришь. Когда изменишь, что тебя, что тебя я убью. Темно-алая кровь по твоим губам, по твоим щекам никому не отдам. Блеск красивых глаз становится леднее. Ее последнее слово. Прощай, Андрей. И вот шагаю по дороге. По той дороге, где тебя каждый день проложал, Лицо не дует теплый ветер. Я шаг за шагом приближаюсь к тебе, дорогая моя. Ты говорила, что не веришь, Что на такое никогда, никогда не пойду. Ну вот звонок в седьмом подъезде. Открыла дверь, перед тобой, перед тобой я Руки вверх, ты назови его, как меня. Видишь меня в последний раз Я ухожу, с тобой прощаюсь Пусть вся любовь, что была у нас В сердце твоем не угасает Ты не изменишь, не предашь И не соврёшь про то, что было Пусть знает все ребенок наш Как я любил, как ты любила Мне нелегко, тяжело сейчас Без твоих глаз, без твоей улыбки Пусть нахожусь далеко от вас Так я плачу за свои ошибки Каждую ночь вспоминаю дом Сердце тоска и совсем не спится, Бога молю только об одно. Пусть мне сынишка наш приснится. Ты назови его, как меня, И так люби, как меня любила, И подари все, что есть у тебя, Всю теплоту, что в душе хранила. В тем вагоне пустота, Лишь за окном листва кружится, Вместе с листвой пролетят года, А наша любовь не повторится. Но ты не изменишь, не предашь И не соврешь, про то, что было. Вы знает все ребенок наш, Как я любил, как ты любил. Ты назови его, как меня, и так люби, как меня любил. И подари все, что есть у тебя. Все теплоту, что в душе тонет. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре. С хороших и верных товарищ, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается С той самой песни, что пела нам мать С того, что в любых испытаниях У нас никому не отняется порог С чего? Начинается рот С заветной скамьи у ворот С той самой, с той самой березки, что у ополя. Под ветром склоняясь растет, А может, она начинается, с весенней запевки скворца, И с этой дороги проселочной Которой не видно конца. С чего начинается родина? С окошек горячих вдали, Со старой отцовской буденки, Что где-то в шкафу мы нашли, А может, она начинается Со стуков вагонных колес, Склят, которую вью. Ты ей в своем сердце принес. С чего? Начинается троль. Сквозь суету. По суету слышать может каждый слова простые, но самым важным о той земле, что мамой называешь, куда бы ты ни шел, везде по ней ступаешь, Любовь ее безмерно, безусловно, Всех она взрастила и поныне кормит, И крикнуть всем хочу и волнение не скрывая. Поймите, люди милые, она живая, земля моя родная, слышишь, нет разлуки, И в родники в твои опускаю руки, И трав твоих ладоней бережно касаюсь, И словно. Ото сна впервые просыпаюсь, В глазах их небесных вечно светит солнце, И ветерок среди душистых трав смеется. Нарядное в любое время года, Прекрасней всех ты в звездном хороводе, От песен твоих душой стал богаче, Если плачешь ты, то и мое сердце плачет. И с каждой жизни днем мы очевидней, Когда светешь ты, нет меня и счастливее. Это было лет по 14 выпуск песни мы попробовали прочитать великолепные стихи хороших песен как советских так современных ну да да да долго не было выпуска что да по моей вине не было выпуска, опять я вот такой вот весь из себя. Ну запомните, Литпо это как дорогой виски. Чем дольше его ждешь, тем крепче градус. Ладно. А вот, Федерзайд, увидимся, когда увидимся. Блин, да чё у там с головой? этом протек от кроны, зимою не замерзал, Живил водой всех жаждущих, От скверны нас очищал. Сварога не до богов восхваляли, Сваробогади до богов прославляли. Тебе небесный, слава, тебе рот небесный слова, Тебе рот земной слава, Тебе рот небесный слова, Тебе рот земной. эй, -ай, эй -ай. ой, эй ой. Когда да ты, Руси, матушка, Ильца Матушка Богородица, Матушка Латушика, когда да ты, Россинюшка, Сеющая свет, мира и здоровья нам на много лет. Слава тебе, Род небесные, Слава тебе, Род зимой, Слава тебе, Род Небесный, Слава тебе, Род Зимной. Э -э -э